Ну вот что с этим делать? Пять лет пенсионный фонд морочил меня в голову по поводу того, что опекаемый ребенок у которого возникло право на приобретение средств материнского капитала ним не имеет права. В течение пяти лет я добилась того, что ребенок у меня получил сертификат. Решила я использовать этот сертификат на обучение ребенка в школе искусств. В мае месяце пришла в пенсионный фонд и говорю, могу я использовать средства материнского капитала для обучения ребенка в школе искусств? Да, можете. Что мне для этого нужно? Принесите лицензию на предоставление образовательных услуг. И вот сейчас, после того, как образовательное учреждение заключило со мной договор, о том, что ребенок будет обучаться в течение пяти лет в школе искусств. Я эти документы принесла в пенсионный фонд. Начальник этого отдела, который выдает все про материнский капитал, стала звонить вот. вышестоящему начальству, которое ей сказала, а есть у них аккредитация? Она говорит, у них аккредитации вообще нет. Ну ладно, говорит мне эта работница, раз у них нет аккредитации, мы не можем направить средства на обучение ребенка, на оплату обучения ребенка в данном учреждении. Я говорю, как же нет, почему вы мне об этом не сказали в мои месяцы, когда я туда пришла и спросила у вас, что мне нужно, какие документы, будет у меня ребенок обучаться или нет. Вы мне сказали, будет вот это надо. А сейчас вы мне говорите, совсем нет. У меня аж руки затряслись. Я говорю, ну как же так? Как же так? Вот написано черным по белым. Вы же мне сами памятку дали. Вот тут написано дополнительные образовательные услуги. Ой, ужас какой-то. И вот таким образом...